доброго времени суток друзья есть вопросы по поводу оформления кабинета внутри поэтому хочу на примере пробного так сказать, аккаунта показать такие самые моменты чтобы всем было проще и легче быстренько сделать красивые ссылочки и оформить кабинет понятно что мы уже там зарегистрировались под кого решили под кого правильно делаем вход Вот, когда мы зашли в серединочку, вот можно здесь нажимаем, здесь появляется профиль. И вот посерединке редактировать. Заходим Редактировать. Вот здесь можно загрузить э, наши фотографии. Только файлы должны быть небольшие. Разрешение такое не сильно большое фотографии, тогда он загрузится легко. Здесь, понятно, заполняем свои данные. Никнейм выбираем, какой считаем себе. Там, может быть, какой-то постоянный есть, может, кто-то что-то себе новое придумывает. А вот ссылка для приглашения, она такая вот таким хаотичным образом создана. Вот, но для того, чтобы ее сделать красивой, нам надо вот здесь поменять. Ну и любое, там, какое кому нравится окончание ссылочки. Вот мы так, допустим, делаем вот так вот Про. Проба. Вот так вот. И не забываем нажать обновить. Так. Что-то мы сделали не так. А, мы же не заполнили. Понятно. Тут надо что-то заполнить. Тут надо что-то заполнить. Тут надо что-то заполнить. Теперь вот так. Смотрим. То есть здесь сразу же вот то, что мы заполнили, отобразилось. Здесь тоже. И сразу же поменялась ссылочка. Теперь вот такая вот короткая ссылка будет. У вас ваша реферальная ссылочка для приглашения. Вот тут будет отображаться ваша команда. Очень сделано аккуратно, будет отображаться отдельно первая линия, вторая линия отображаться, будет третья линия. Очень аккуратно сделан сайт, кабинет, ресурс. Отображается, кто вас пригласил. А вот. для того, чтобы вот такие вот сделать изменения, нажимаю здесь, я еще не знаю, как делать переход. Допустим, вот нажимаешь на вот эту большую бомбочку. И здесь выскакивают все новости, все, что надо там вам почитать. Вот здесь вот есть информация конкретно о э, том, чем мы собираемся здесь э, заниматься. Ну и много разных интересных новостей. Нажимаем здесь вход. И здесь нам предлагают подключить наши аккаунты. За каждое подключение нам нас, так сказать, вознаграждают внутренними токенами, которые потом мы сможем то ли обналичить, то ли в виде покупки товара какого-либо. В общем, выведем по-любому. И здесь вы нажимаете подключить. Вам предлагается тот аккаунт, которого вы находитесь для подключения. Ой, уже подключился. Видите, как все быстро происходит. Хотел только попробовать. В общем, вы поняли, да? Пока только вот эти три аккаунта. И за каждую соцсеть вам добавляются вот такие вот, что еще. Ну вот на первое время, наверное, все. Думаю, всем все понятно, ничего сложного Вот для оформления так сказать, первоначальных данных. Я думаю, что этой информации вполне достаточно. Здесь, когда вы загрузите, будет ваша фотография. Здесь понятно, что это я ж быстренько набрал, как пример. Здесь вы загружаете свои фамилии, имена. Вот никнеймы. Но самое главное, сделана наша красивая ссылочка. Всего хорошего, друзья. Всем успехов в познании, новой темы. И всем больших чеков и больших команд дружных. Всего хорошего. До встречи в эфире. Пока.